я вам говорю, следующее бомбить будет Киев. И будете бомбить Киев. Будете. Это у вас в ваших планах написано. В планах НАТО уже стоит бомбежка Киева. И дата стоит. А вы все еще не знаете. Вы все еще как дети наивно улыбаетесь. Вам кажется, нет, этого не будет. Это будет. И Прибалтика будет другая. Вот они уже сбежали в Прибалтике. Они уже упаковывают чемоданы. Видите? Корреспонденты уже испугались, уже побежали. Они понимают, чем до них кончится. издеваться над русскими. Надо сказать заранее, что война будет на территории Украины. За Крым за Кавказией. Запад поддержит армян против Баку и поддержит наоборот Тбилиси против Абхазии. Посмотрите. Абхазия это Косово. Но теперь Запад обратно сделает. Шеварнадзе это Милошевич. Шеварнадзе, Шеварнадзе силой подавляют сегодня э, свободу в Абхазии. И готов уничтожить Абхазию. И уже вводил войска в Сухуми. Но Запад здесь сыграет в обратную сторону. Поможет Шеварнадзе подавлять Абхазов. Потому что Шеварнадзе помог Разрушению восточного блока. Там или русские, или крымские татары, там украинцев нет в Крыму. Там хорошая будет карта для очередной авантюры НАТО. Я заранее приветствую и говорю им всем натовским генералам: молодцы, действуйте. Бомбите Киев, Харьков, Одессу и Крым. И мы входим с востока в Крым туда. Русские имели право бомбить Грозный, НАТО имели право бомбить Косово. И будем вместе бомбить Крым и Киев. Если Киевское руководство не может понять, к чему привела их политика. Что крымские татары уже сегодня имеют свои вооруженные силы, свой мини-парламент. Через пять лет они захватят Крым при помощи Турции. Но в Киеве этого не понимают. Но НАТО будет это делать. Я вам это говорю. Здесь, в центре Европы, у НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель – война с Россией. Но напрямую они боятся. Поэтому будут бомбить по периферии. Кавказ, Балканы, Ближний Восток. Дальний Восток, напрямую с Россией, они не пойдут. Но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. Это общая тенденция. Так делал Наполеон, но он был честный. Он шел напрямую на Россию, подошел, сжег Москву, вернулся. Так честно сделал Гитлер. Напрямую на танках. Он шел до Москвы, но не удалось ему. НАТО хитрит. И у них цель та же самая. Захватить Россию, уничтожить Россию. Все то, что хотел Гитлер, они уже сделали. Расчленение Советского Союза. Подавление экономики. Уничтожение армии. То есть все то, что хотел Гитлер, НАТО уже практически на 70% сделало. Только народский флаг еще не развивается в Москве. НАТО будет двигаться на восток. Пускай двигается и быстрее. Я Кларку сказал что в Барселоне. Начинайте бомбить раньше. Можно было в том году уже отбомбиться. Сегодня была другая ситуация. Это не имеет значения для России. Чтобы добраться до кнопки, большой силы не надо. Дотянулся. Нажал, и полетели птички в определенный регион. И там больше ничего нет в том регионе. Поэтому большой силы не надо. У нас оружие, это не то, что солдаты, жуков, нужны там боевые операции. Сегодня, какая НАТО, побомбили несколько месяцев. Так и тут. Кто мешал всем купить наши системы ПВО? Никто не мешал. Пожадничали. Скупой платят дважды. Нужно было купить систему ПВО, и все бы самолеты лежали бы в Адийском море. В Москве есть еще чудаки, которые думают о стратегическом союзе с Пекином. Пекин враг России. Это не могут понять московские э, чиновники, поскольку в, в Пекине коммунисты у власти. Им все еще кажется, что это китайские коммунисты проявят больше солидарности с остатками русских коммунистов. Нет, китайцы скорее националисты. Они с удовольствием будут захватывать наше Приморье, Дальний Восток. Поэтому, конечно психологический фактор имеет большое значение. И то, что происходит на Балканах, это репетиция того, что хочет Запад сделать в отношении России. Расчленение России, отторжение Дальнего Востока, отторжение по Волжье, Кавказа. И все это под флагом вот, защиты прав человека или же защиты нацменьшинств. Этого не могут понять те, кто сегодня улыбаются, а завтра будут сами беженцами в собственной стране. Поэтому не вешайте на Россию западную Модель. Не годится она. Запад прекрасный континент. Молодцы. Это такие прекрасные варвары. Устроили много войн. Сожгли полпланеты. Полпланеты ограбили. Молодцы. Правильно. Бей слабых. Бей слабых. То есть Запад живет за чужие деньги. На чужие деньги живет этот, этот континент. Он искусственный. Он действительно как бы загнивающий. В этом смысле Ленин, если я всегда его не уважаю и жду не дождусь, когда его труп уберут с Красной площади. Но он был прав. Запад это загнивающий континент, паразит континент, умирающий, он мучает весь мир, он живет хорошо, потому что вся планета мучается. 6 миллиардов мучаются, чтобы здесь 500 миллионов шиковали, пили шампанское, в красивых залах сидели, рассуждали о мире и в это время послали свои войска на восток. Он Запад сюда делал все войны, все войны были из Европы, никогда в мире ни одна страна не нападала на другую, все войны провоцировал Запад от листоносцев. До последней Балканской войны они шли на Восток грабить, убивать, жечь и насилие. Это все делал Запад. И он за это ответит, потому что он погибнет все равно. Но вот э, Запад пускай увидит, что такое независимая Прибалтика. А то он все думал, что мы кого-то оккупируем и кого-то э, используем. И у кого-то выкачиваем ресурсы. Наоборот, Россия снабжала их, содержала их. сегодня все СНГ висит на России. Если мы прекратим их снабжать... Нашими товарами и нашей энергией все это СНГ ничего не стоит. Особенно Прибалтика. У них нет ничего, абсолютно ничего нет своего, чтобы они могли производить. Лучше всего атомную станцию в Прибалтике закрыть, нефтеперерабатывающие, нефтеперерабатывающие заводы закрыть и перейти к гужевому транспорту на лошадях. На лошадях в лес увезли. Из леса дрова привезли в город, продали горожанам. Вот на этом, пускай живут прибалты. Пусть живут на этом. Мы не мешаем им, пожалуйста. И нам курорты не нужны прибалтийские. Там холодно, плюс 17. У нас есть курорты, где за копейки и температура плюс 30. Пусть. Вот там эстонцы эти отдыхают фины, шведы. Чего они едут к вам, шведы фины? Чего-то не едут они. Вроде братские народы, близкие, не хотят помочь страдающим народом сказать, Прибалтики. Поэтому мы вам не мешаем, но если будут издеваться над русскими в Латвии и в Эстонии, вам придется отвечать за это. Придется. И время придет, когда НАТО примет решение, или другая военная структура примет решение бомбить и Ригу, и Таллин за издевательства над меньшинствами. Что же сегодня в Косово мы также будем с удовольствием бомбить ваши города за издевательства над меньшинствами. Вы должны прекратить издевательства. Мы закрыли поликлиники для наших ветеранов, Великой Отечественной войны Избиваете их Закрываете русские школы Не лечите, не даете работу Это прямой геноцид Прямой геноцид Поэтому у нас появится право через несколько лет Вместе с натовцами Или в составе другого военного блока Бомбить Ригу и Таллин Я с удовольствием буду помогать в этом Бомбить Ригу и Таллин Будем за это За то, что вы плохо относитесь к меньшинствам, Хорошо относитесь ко всем меньшинствам Всегда и везде То есть мы готовы Ценности Запада использовать для, того, для демократии и мира. Но через войну как Запад. Запад сперва бомбит, потом говорит о демократии. Так и мы. Сперва будем бомбить Ригу, Италию, потом говорить о демократии для эстонцев, оставшихся эстонцев, которые останутся. Остальные успели сбежать в Финляндию или, или Швецию. Пожалуйста.